Друзья, всем привет! Сегодня наконец-таки будем устанавливать камеру TIS в передний бампер. То есть это будет у меня фронтальная камера. Будем подключать ее к мультимедийной системе TIS S-PRO. Для этого нам понадобится сама камера. Вот такая вот в комплекте шла с мультимедией. Провода. Ну и, соответственно, всякие фантазии, как это все присоединить, провести и подключить. Есть идеи по поводу того, где она будет устанавливаться. Пока что думаем прикрутить пластину к номерной рамке и там уже прикрутить к пластине камеру. Но есть еще варианты прикрутить пластину сюда, чуть подальше саму камеру, чтобы она... Немножко глубже была Чтобы не выпирала Сейчас будем пробовать Реализовывать нашу идею В общем решили пока прикинуть Как будет идти у нас провод в подкапотное пространство И вот как раз в сторону камеры Нашли внизу Заглушку Сейчас покажу Такая вот идет заглушка Резиновая Ее сняли Просунули туда вот такую спицу Проходит она за крылом Сейчас покажу Проходит она у нас вот здесь за крылом, вот она выходит, и вот если видно, то вот уходит вот туда. То есть тут у нас будет идти провод на камеру, сейчас мы его здесь зацепим и вытащим уже в салоне. В принципе, можно и в другие попробовать вставить места, но... Я лучше нигде не нашел, потому что придется э, штатные резинки уплотнительные э, разрезать Или как-то там э, вытаскивать их То есть самый оптимальный вариант мы пока нашли вот именно здесь Я провод э, в этом месте обкручу антискрипом, специальной лентой, чтобы она там не дребезжала И, соответственно здесь у нас пойдет Тут я по низу пропущу И решили мы камеру все-таки поставить вот сюда вот посередине прикреем, при, прикрепим прямо вот к решетке Здесь у меня стоит специальная решетка защитная радиатора И вот в эти вот, получается, дырочки можно на стяжку, можно на два болтика Прикрутить, и здесь она уже никуда не денется Будет, получается, вот здесь вот спрятано Здесь у нас будет номерная рамка то есть, в принципе, так не будет бросаться в глаза. Дальше по салону мы прикинули так же, как она у нас, как у нас пойдет провод, сейчас вкратце расскажу. Опять же, у нас пойдет здесь, за вот этим вот Что это у нас двигатель печки. Тут вот есть провода, мы к ним вот так вот зацепимся. Ну, как зацепимся? Я просто прикручу, чтобы он здесь не болтался. И вот так вот пропущу. Соответственно, вот сюда, за пластиковую накладку. И выведу уже вот отсюда. Здесь уже соединю. Сейчас будем все это реализовывать. И уже покажу, как все это будет постепенно подключаться. Сейчас мы вот этот вот провод будем... Обкручивать как раз вот антискрипом. Наверное, сделаем его полностью. Вот такую вот ленту я взял. Сейчас мы обкрутим, чтобы вот где будет провод, будет провод проходить, там за крылом, чтобы он у нас в движении, соответственно, не задевал. Ну, точнее, не стучал по крылу или вот по металлу вот с этой стороны. Сейчас мы обкрутим. Здесь зацепимся и будем вытаскивать салон. Так, часть провода мы обклеили антискрипом, примерно половину пока, дальше уже потом посмотрим из салона, нужно будет или нет. Здесь зацепились к проволоке, сейчас будем вытаскивать салон. Подожди, подожди. Вот, Пошел. Так, часть провода просунули. Сейчас оставили кусочек. И будем уже опускать вниз. Не знаю, сейчас попробуем, может, вот эту накладку снимем. Верхнюю. И придется, наверное, нижний пыльник еще снять. Чтобы подлезть к решетке. Так, пыльник нижний я снял. Провод. Здесь вот у нас. По, по низу идти я его здесь зацеплю вот так вот пропущу и здесь у нас будет как раз походить к камере саму камеру мы ставим вот сюда прям посередине то есть у нас середина ставим вот сюда сейчас прикинем то есть вот так вот мы ее просовываем цепляем к решетке, на стяжке, стягиваем и вот так вот она у нас будет смотреть здесь номером закроется и все, сейчас сетку здесь прорежу под, по дырку, чтобы провод просунуть и все, и да, дальше будем уже подключать и дальше проводить камеру я закрепил, вот так вот Немножко колхозненько будет смотреться на две стяжки. В целом смотрится нормально. Так как все-таки решетка у меня также на стяжках стоит. Вот тоже стяжки. Поэтому ничего страшного, для тех, кому принципиально, может здесь с морезиком прикрутиться к самой решетке. Там есть в комплекте с камерой специальные саморезы. Можно им прикрутиться. Ну, я сделаю вот так. В целом тоже смотрится неплохо. Также провод, который от камеры идет, я вот также лентой замотал. Здесь сейчас нужно будет подключить красный провод от основного тюльпанчика и черный. Подадим на минус. Минус сейчас посмотрим, куда лучше подключить. То Я уже думаю, из салона будем проверять, когда все провода подведем. Здесь соединимся и проверим, как будет работать. Да, кстати, забыл сказать. По-хорошему вообще вот этот вот провод, здесь если проводить внизу, то лучше его засовывать в гофру, специально в пластиковую. Но так как у меня гофры нет, я буду делать так. Не знаю, насколько хватит, я думаю, что в ближайшие на несколько лет точно с ним ничего не случится, а там дальше уже посмотрим. Поэтому имейте в виду, те, кто будет устанавливать, сразу можете прикупить себе кусок гофры, пластика такой специальная для проводов и прокладывать уже по нормальному, то есть все, чтобы надежно было. Так, все, все здесь я подключил камеру, кстати, здесь немножко тоже обтянул антискрипом, чтобы, если что, она здесь не царапала но она здесь вообще намертво стоит вот я пытаюсь подвигать не двигается вообще так здесь у нас провода значит основной провод вот он идет здесь тюльпанчик желтый жел, желтый я соединил красный здесь штекер также воткнул Красный провод пустил, который идет на CC 12 вольт. Постоянное питание также соединил с основным проводом, который идет в салон. И черный с красным, это минус. Я его пустил наверх, то есть я его соединю с аккумулятором. Здесь все я заизолировал, то есть все соединения заизолировал изолентой. Все здесь вот так вот обмотал и сейчас я попробую это все туда внутрь бампера вот так вот засунуть и стяжками стянуть вот здесь вот по низу плохо видно все вот тут вот стяжками стену. также стену. здесь стяжками по низу и все потом уже перейду наверх вот так вот все получилось плохо видно темно но в целом нормально. То есть я положил сюда всю эту намотку внутри бампера, стянул стяжками. Все аккуратненько вот так вот идет и уходит туда наверх. Также здесь минусовой провод. Также уходит вверх. Там уже я его удлинил синим проводом и соединил с аккумуля... на аккумулятор на минус. Так, здесь все аккуратненько, сейчас поставлю пыльник, и все. И перейдем уже в салон. Минус у меня вот идет здесь вот синим проводом. Почему синим? Потому что черного не нашел, вы можете использовать любой черный, любой. По-другому как-то его там протащить, скрыть, чтобы его не видно было. Я вот именно так времени не особо много. Поэтому пока так, если что, всегда можно будет переделать. И вот сюда вот закрутил на минус. Можно также минус любой другой на кузове какой-то использовать. Я для надежности прям подключил к аккумулятору. Ну, теперь переходим в салон автомобиля и подключаем уже там. Провод, как я и говорил, у нас проходит вот тут вот. В дырке стояла такая вот резиновая заглушка. Сейчас мы будем в ней посередине делать дырку, чтобы протащить вот этот вот наш тюльпанчик, и чтобы обратно эту резинку поставить на место. Ну и все, здесь я уже саму мультимедию вытащил. Показывать я не стал. Я вам показывал, как снимать все вот эти вот э, пластиковые накладки. Также пластиковую вот эту накладку на панели приборов. Я все также показывал в видео установки мультимедии поэтому снимать не стал. Так, вот я ее вытащил. Нам нужно будет подключить у основного провода вот этот красный провод ACC. Это у нас будет постоянный плюс 12 вольт. То есть в любое время мы на мультимедии сможем включить приложение вид спереди. Также можно активировать функцию Приоритет передней камеры над задней, то есть тогда, когда вы будете сдавать назад, у вас включается задняя камера, и потом, когда вы выключаете заднюю скорость, у вас на 10 секунд включается передняя камера. То есть, если это сделано для того, чтобы, если вы паркуетесь, например, то сначала сдаете задом, потом выравняете, то есть едете вперед, то есть также включается передняя камера, и вы уже можете по ней ориентироваться, сколько вам нужно сдать вперед. Все, сейчас будем вот этот провод понизу прокладывается также я его там на стежке скреплю и выведу уже здесь и соединю здесь есть специальный такой тюльпанчик он подключается отдельно вот многие спрашивают как подключить а, смотрите здесь есть желтый тюльпанчик точнее разъем под тюльпан называется cvbs in1 вот мы его можем использовать для подключения как раз фронтальной камеры. Вот сюда мы его и будем подключать. Красный провод АЦЦ мы соединяем с проводом АЦЦ на основной гребенке. То есть вот он. Вот АЦЦ. Здесь я уже зачистил, проверял. То есть сюда мы этот красный провод, здесь мы его скрутим, соединим. И уже будем устанавливать, проверять. Так, продолжаем. Провод я тут уже просунул. Здесь еще довольно-таки много провода осталось. Я вот так изолентой тоже здесь стянул этот моток. И конечек у нас, нас остался. Смотрите, здесь как у нас идет. Я сделал все аккуратненько. То есть провод вот у нас идет. Здесь за есть еще один провод, который вот за двигателем печки идет, я к нему также изолентой прикрутился, и вот провод пустил, получается вот сюда, за бардачок, вверх, сейчас покажу, если будет видно, получается, вон там вон есть место, и вот прямо оттуда его легко просовываем сюда и здесь рукой вытягиваем. Все легко и просто. Я думал, будет сложнее. Где-то надо будет вести, провод там и вот тут вытягивать. Но нет, здесь оказалось намного проще. Кстати, вот насчет снятия вот этих всех э, панелек, вот этой сабли. И чтобы установить магнитол, здесь намного все сложнее, чем ввести. Вести тут просто ее снимаешь и ставишь. То есть там. Постоянно можно ее снимать, ставить обратно, а здесь, чтобы ее вытащить, то есть постоянно надо тут все пластиковые вот эти накладки снимать. То есть не так просто. Всё. Вот. Ну все, сейчас подключу провода к мультимедийной системе. Уже темно стало пока устанавливал. Все подключу, ваткну обратно все и уже будем проверять запускать камеру и да забыл сказать также у многих вопрос по поводу желтого провода желтый провод мы его не подключаем так как мы эту камеру поставили вперед желтый провод это на реверс то есть если вы такую камеру будете устанавливать назад то для того, чтобы она у вас работала, вы можете подключить либо желтый провод, чтобы при включении задней скорости у вас включалась камера, либо красный провод, постоянный плюс, чтобы она у вас была всегда включена, вне зависимости от того, сдаете его назад или нет, чтобы вы могли в любое время, например, в мультимедийной системе запустить приложение, посмотреть обстановку сзади. То есть таким образом я подключил спереди, то есть на постоянный плюс, и теперь я могу всегда включить приложение и посмотреть, что у меня находится спереди. Все, сейчас... Подключил, подключил все, тюльпан воткнул, плюс скрутил, и сейчас все уже устанавливаю. Вот так вот смотрится камера с установленной номерной рамкой и также номером. Ее практически не видать, только если ближе подойти, то можно ее увидеть. То есть, а так с дальнего расстояния вообще не видно. Также, друзья, хотел сказать, что я создал группу ВКонтакте. Для тех, кто из Самары, Самарской области, могут... Ко мне обращаться для установки мультимедиа TIS, я также могу вам бесплатно ее установить, так что обращайтесь, пишите, приезжайте. Итак, друзья, все подключил, все поставил, давайте проверять. Также предварительно нужно в настройки зайти, если у вас по умолчанию нет приложения "Вид спереди". То есть это фронтальная камера То вам необходимо перейти в настройки В заводские 168 Да И здесь вот есть функция активации передней камеры То есть мы ее включаем И у вас на экране появляется вот Значок вид спереди Также смотрите есть функция Приоритет передней камеры Над задней Ее тоже нужно включать То есть это нужно для того ну, я вам сейчас продемонстрирую. Сначала включу переднюю камеру, как она работает. Вот. Здесь мы видим. Угол обзора в целом хороший, то есть видно гараж полностью. Но, смотрите, у нас получается изображение зеркальное. Это в настройках никак не меняется. Единственное, есть на форуме FOPDA, по-моему, есть патч какой-то, который можно установить, и он отзеркалит камеру уже в нормальном режиме Я это также буду делать, возможно, вам также запишу видео, покажу, как это сделать, как установить, чтобы установить нормально камеру, чтобы она не зеркалила Также, смотрите, сейчас отключаем, выходим из этого приложения Сейчас я буду сдавать назад Включаем заднюю скорость у нас включается задняя скорость, например, мы сдаем назад И нам нужно будет также припарковаться У нас автоматически включается передняя камера на 10 секунд Через 10 секунд она у нас сейчас отключится То есть это нужно, как я и говорил, для того, чтобы когда вы паркуетесь Сдаете назад и потом уже, например, вперед То есть вы, чтобы вы видели расстояние перед каким-то предметом или автомобилем спереди. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам было полезно. Также э, скоро будет видео по тому, как я буду переделывать GPS-антенну на этой магнитоле. То есть буду убирать ту, э, которая шла в комплекте, и буду подключаться к штатной э, GPS-глонас-антенне. Все, друзья, всем удачи на дорогах, всем пока!